Первое – раздражительность. Реагируете ли вы раздражительностью чаще, чем обычно? И чаще, чем обычно. Хотя это нормально, испытывать приступы раздражения в повседневной жизни, повышенный уровень раздражительного поведения может свидетельствовать о скрытом эмоциональном стрессе. По мнению экспериментальных психотерапевтов, у нас есть основные эмоции, такие как гнев, радость и печаль. Поэтому, когда мы подавляем эти основные эмоции и остаемся в замешательстве относительно того, что мы действительно чувствуем, мы часто ведем себя раздражительно. Чтобы выразить наш внутренний конфликт, помните об этом в следующий раз, когда вы обнаружите, что реагируете на раздражение. Это может быть признаком того, что вам необходимо проверить свои эмоциональные потребности. Второе – негативное влияние на производительность. Стресс любого рода может негативно сказаться на уровне продуктивности любого человека. Но эмоциональный стресс может отвлечь вас, еще больше снижая уровень вашей энергии и креативности из-за настойчивого беспокойства, происходящего в вашем сознании. Качество вашей работы может пострадать. Вы можете столкнуться с тем, что список задач вызывает у вас ужас. Когда это произойдет, попробуйте включить интервалы продуктивности в свой распорядок дня. Усердно работайте в течение 30 минут. Затем сделайте 3-5-минутную передышку, прежде чем приступить к еще одной 30-минутной продуктивной работе. Работайте умнее, а не усерднее. Номер три эмоциональная отстраненность. Не игнорируете ли вы в последнее время своих друзей и семью? Если вы находите себя слишком эмоционально отвлеченным внутри, то вполне логично, что вы испытываете меньше желания эмоционально общаться с другими. Эмоциональная отстраненность может проявляться у всех по-разному, но в каждом случае в каждом случае наблюдается общий недостаток эмоциональной открытости и готовности к эмоциональной близости по сравнению с естественным поведением человека. Хотя уединиться на некоторое время, чтобы позволить своим глубинным чувствам всплыть на поверхность и быть обработанными, может быть конструктивным. Не забывайте держать своих близких друзей и семью в курсе о ваших намерениях, чтобы они не волновались. Номер 4. Изменения в режиме сна. Вам трудно засыпать? Неважно, смотрите ли вы любимое шоу. Чтобы отвлечься от сна, просыпаетесь позже обычного или чувствуете усталость даже после 9 часов сна или более. Эти изменения в режиме сна могут быть серьезным признаком того, что вы находитесь в состоянии эмоционального стресса. Международные исследователи обнаружили, что новые студенты в университетах подвержены нарушениям сна из-за резких изменений в образе жизни и распорядке дня. Здесь подразумевается, что изменения в эмоциональном ландшафте человека – от знакомства с новыми людьми до увеличения объема работы могут вызвать раскол в поведении человека во сне. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете искушение отступить от своего графика сна, когда вы знаете, что находитесь в состоянии эмоционального стресса, сделайте все возможное, чтобы придерживаться своих обычных часов сна, чтобы не спровоцировать дальнейшие проблемы для вашего психического здоровья. И номер пять. Эмоциональное питание. Любите ли вы есть мороженое и шоколад в плохой день? Когда вы испытываете негативные эмоции, ваш разум, естественно, будет искать способы впрыснуть в себя больше химических веществ, вызывающих хорошие чувства, таких как допамин. Один из способов сделать это – вознаграждение, например, через продукты, вызывающие желание полакомиться. К сожалению, побочным эффектом этого является то, что большинство людей чувствуют себя хуже, чем лучше, особенно если они чувствуют, что наелись досыта. Нет ничего страшного в том, чтобы потянуться за порцией шоколада. До тех пор, пока вы остаетесь сознательными и осознавать свои сигналы голода. Осознавайте их, когда вы действительно голодны, а не когда вы жаждете получить заряд радости. Может помочь вам составить список вариантов, которые вы можете выбрать. Например, поиграть с домашними животными или звонок другу. Боретесь ли вы с эмоциональным стрессом? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно.